Сферу влияет э, Венера в Близнецах на каждого из вас. Приветствую вас, водолейчики! Сегодня мы будем смотреть, что будет происходить в вашей жизни вперед с 9 мая по 1 июня. Именно в это время Венера будет двигаться по вашему символическому дому любви. Поздравляю! Наконец-то для вас произойдет оживление в любовной сфере. Здесь будет много у вас интересных событий. Сейчас мы на них остановимся чуть подробнее. Да, как себя ведет Венера в Близнецах? Ну, Ближайшие 2-3 недели она была в тельце. Она была очень нежная, была чувственная, материальная, знаете, заточенная, но все такое, что можно пощупать, потрогать и получить от этого удовольствие. А Венера в Близнецах, она ведет себя совершенно иначе. Она сплачивает тех, у кого есть какие-то общие интересы, увлечения, хобби. Она очень любознательная, она кокетливая, она легкая, она любит... Летать, перелетат от одного цветочка на другой. Поэтому можно смело утверждать. Кстати, очень важно в этот период разговаривать со своими любимыми, решать какие-то вопросы с ними, находить общий консенсус, договариваться. Знаете, очень полезно объединяться к какой-то общей идее. Она и именно общая идея, общая цель, она как никогда может вас в этот период сплотить. Ну и, собственно, для того, чтобы познакомиться в этот период, важно перемещаться, где-то ездить, путешествовать, ну, насколько это возможно здесь и сейчас. Также посещать какие-то выставки, музеи, ну если не открыты какие-то мероприятия, где интеллектуальные мероприятия, где тренинги, в том числе, где есть люди, и где можно познакомиться со, со своими единомышленниками. В общем-то, вот такая будет для вас интересная история для знакомства, если вы захотите, если для вас это актуально. Ну, теперь будем чуть более подробнее смотреть по периодам. С 11 мая произойдет В 11 мая произойдет новолуние в Тельце. Ну, для вас Телец это четвертый дом, четвертый дом связан с семьей. Что можно сказать по этому поводу? Постарайтесь ничего нового и важного до 11 мая по теме своей семьи, недвижимости не начинать. Лучше все подготовить, сложить, продумать. А вот с 11 числа уже начинайте. Может быть, кто-то там планирует стройки, ремонты, может быть, еще какие-то очень важные мероприятия. Ну, все, что можно перенести, переносите на после 11 число. Тем более, что там у нас со второго 2, 2 плюс 7, это до 9 получается будут пасхальные дни. Ну, как раз, может быть, так оно и получится. Когда все рабочие моменты, они уже перейдут ближе ко второй половине мая. Теперь еще очень важный момент. С 14 мая с 14 Юпитер переходит в ваш дом денег. Ну помимо того, что там Нептун он себя там в принципе чувствует достаточно неплохо. На момент мая он вы знаете, каких-либо серьезных аспектов он особо не делает, даже больше он делает аспекты, которые могут вводить вас в некое заблуждение, только лишь Плутоном поддерживается хорошо, а Плутон это указание на вашу интуицию и указание на то, что доходы, которые вы не афишируете, они к вам будут потихонечку продолжать идти. Вот все, что связано с официальной реализацией своих планов, заработков, то здесь ну, немножечко есть какие-то иллюзии. Так вот Юпитер, разойдя в Рыбы, он поможет вам принять правильные решения и будет приносить вам удачу в финансовом плане. Особенно это коснется тех Водолеев, которые родились 18-19 февраля запомните, ну если, по-моему, 20 февраля уже точно рыбы, но вот 18-19 для вас этот период принесет удачу. То есть у вас будет удача ровно 2,5 месяца до 28 июля. Что вам это даст? Вам это может дать возможность приобрести собственный дом ну, или улучшить место свое проживания, завести свое хозяйство, заключить брак, Помолвиться, если нужно. Также новые предпринимательские мероприятия получат темп. Профессиональный или деловой подъем произойдет намного легче, чем другие периоды. То есть, возможность смена работы или получение другой должности более высокой, удобной и выгодной для вас. Также это благоприятный период для денежных оборотов, продажи, покупок, финансовых сделок и любых денежных инвестиций по здоровью происходит значительное улучшение выздоровление если были какие-то проблемки ну и в общем-то общая активизация творческой деятельности вот вам должно повести теперь по остальным с 16 мая по 20 формируется интересный аспект от вашего Сатурна к Венере по которая будет находиться в любовной зоне. О чем это говорит? С 16 по 20 очень будут благоприятные э, дни для того, чтобы встречаться, общаться, жениться, для того, чтобы... Кстати, это также пятый дом, она связана с творческой деятельностью. Может быть, проводить какие-то творческие мероприятия, заниматься своим хобби, заниматься детьми, вкладываться в детей. Очень благоприятные не обязательно ими воспользуйтесь а вот с 23 мая с 23 давайте посмотрим меркурий не меркурий а сатурн ваш родненький становится ретроградным и это указание на то что до 11 октября пока он будет находиться в ретроградной фазе ваша личная активность она может немножечко притормозиться поэтому для вас важно успеть как можно больше сделать вот до 23 числа тем более, что ну, все аспекты, сами звезды будут вам помогать. И, вы знаете, вот продвижение любых своих проектов до 11 октября, оно может быть вот, знаете, с некоторыми такими тормозами. То есть немножечко тяжеловато будет. Да, оно будет видаться, но чуть-чуть тяжело. И у вас, может, знаете, начаться такая тенденция вот как-то замыкаться в себе, сомневаться, думать, а может быть, что-то не так делаю, а может быть, что-то не то. Ну вот какие-то внутренние могут быть сомнения. Но в этом не верьте. Все у вас то, все у вас будет идти хорошо. Теперь с 25 мая по 30 мая Венера соединяется с Меркурием. Чудесный такой аспект. Венера это грация, это красота, это... Легкость, гармония, а Меркурий это движение, это ну, язык, общение, это коммуникация. И вот в соединении они образуют такую интересную конфигурацию, которая говорит о деликатности, о умении договариваться. То есть 25 по 30 это период легких знакомств. Какие-то неожиданных знакомств, когда можно очень легко увлечься своим предметом обожания, когда вы можете... Дело в том, что здесь еще и продолжает формироваться квадрат к Нептуну, а это может, знаете, быть такое ошибочное какое-то представление о своем партнере, преувеличенное какие-то ему... Качества приписанные, которых у него нет. Ну, есть возможность любиться. Вы, главное, не тратите на него деньги, потому что есть риск того, что можете здорово потратиться, а потом думать, зачем я это сделал. То есть это временный аспект. Он чуть-чуть так скружит голову и пройдет. До 27 числа он будет работать. Теперь, что еще можно сказать о водолеях? Вам тут еще будет... Один аспект, немножко, ну не то, чтобы помогать, но будоражить вас, не давать вам покоя. Это уран. И работать он будет таким образом. Значит, необходимость быстро действовать и принимать решения в экстренном порядке может коснуться тех водолеев, которые родились 30 января по 5 февраля. Ну вот такая вот история для вас. Ну и, конечно... Последнее, что у нас тут ожидает, это 30 мая Меркурий становится ретроградным в вашем пятом доме. Что он вам даст? Он вам даст возврат к прошлым, любовным отношениям, необходимость что-то с ними порешать, что-то сделать. Может быть перевести на другой уровень, а может быть вообще расстаться. Также ты решит какие-то вопросы, связанные с делами, с вашими хобби, увлечениями. То, до чего вас раньше не доходили руки. Но более подробно я о нем расскажу в следующем периоде. На сегодня астрологический прогноз мы с вами закончили. Но сейчас посмотрим, что нам подскажет Таро. Хорошо. Как оно ну, всегда рассказывает более подробно. Потому что астрология, есть астрология, а вот детали, детали, это уже таро Хорошо. Как вас будут воспринимать окружающие? Какими вы будете для них? Отшельник. Интересно, что и раком такое уже выпало. То есть вы будете погружены в собственные мысли, в собственные переживания, будете прятать свои настоящие мысли и не будете их особо сильно афишировать. Будете, знаете, такие еди, едино, не единомышленники, а вот как это можно еще назвать? Вот сами, сами себе на уме. Вот видите, вот так вот. Хорошо. А что ждать вас в финансовой сфере? Денежки, денежки. Четыре пентакля. Это немного но здесь вы знаете это еще карта ну здесь она конечно нарисована красиво но иногда еще ее называют жадный, то есть будете экономить будете собирать денежки будете стараться удержать то что у вас уже есть и будете стараться знаете тут как бы новых ну новые ресурсы не приходят но то что приходит оно приходит в том размере на который вы рассчитываете в том размере на который вы рассчитываете может быть, просто она связана с тем, что вы будете готовиться каким-то крупным тратам, каким-то крупным вложением, Поэтому вы будете экономить. Хорошо, что ожидает вас карьера? Давайте спросим. Работа карьера? Что ожидают представители знака Зодиака Водолея? Раз уж мы начали про денежки. Ух ты, сила! Очень крутая карта говорит о том, что сколько вы вложите усилий. Столько вы заработаете, того вы и добьетесь Также это указание на то, что нужно действовать при помощи мягко, мягкого усилия То есть нельзя идти на пролом, включайте свою дипломатию Учитесь договариваться, мягко учитесь, нравиться, Включайте свою харизматичность Но есть шанс чего-либо добиться только лишь через внутреннюю харизматичность Ну и внешнюю в том числе так, Хорошо, что то что что еще давайте спросим благоприятно ли это время для того чтобы поменять работу ну, ну тут и так уже понятно что благоприятно в, в астрологии но ну, давайте спросим на втором интересно получить новую должность да здесь карта связана с уходом с уходом от старого и переходом на что-то новое то есть будете заниматься вообще чем-то абсолютно новым еще здесь восьмерочка обратите внимание на число 8 может быть оно как-то у вас проиграется теперь что ожидает сложившийся пары которые уже давно вместе интересно что у них происходит давайте посмотрим 8 мячей, ой, что-то у вас там какие-то, даже это не загадки, а какой-то тормоз. Вы знаете, впечатление, что человек не понимает, куда двигаться дальше, что делать. Может быть ситуация как в золотой клетке, но ну, давайте я уточню. Тут интересно. Знаете, нужно что-то менять. Вы от чего-то устали, вам надоело, все одно и то же, все не так, знаете, какая-то грусть, тоска вас съедает, какая-то внутренняя неудовлетворенность, она... Прорывается наружу. Будете по вот этой карте что-то выяснять. Не, следите за своими словами. Следите. Постарайтесь не быть острыми на язык. Включайте свою дипломатию. Будете пытаться что-то выяснять. Кстати, в самом лучшем варианте это еще карта какие-то перемен. Перемен в том месте, в котором вы живете. Ну, реш, решаете что-то кардинально изменить. Ну, непосредственно. В материальном плане. Хорошо. Давайте спросим, что ожидает... Любовные пары, может быть, те, кто ищет, те, кто хочет встретиться со своим, со своим счастьем. Что ждать в любви? Представители знака Зодиака Водолей. Давайте посмотрим, что ждать в любви. Письмо. Победа. Ожидайте новости. Здесь будет что-то интересненькое. Давайте уточним, что же интересненькое ожидать. Во-первых, что-то новенькое придет в вашу жизнь, неожиданное. А ну-ка, а ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ух ты, здесь праздник. Ага, вот как. Смотрите, тут по сочетанию выпадает такая ситуация. Значит, придет сообщение о празднике о поездке, о каком-то приятном времяпровождении. И для тех, кто хочет познакомиться, то у вас здесь четко идет знакомство на празднике. Знакомство. Для тех, у кого уже есть любовные взаимоотношения, тут, знаете, такое вяло что-то, Вялотекущее что вяло продолжение. Все идет своим чередом, без каких-либо изменений. Единственное, что если вы планируете Здесь, знаете, как-то переход отношений на новый уровень, то здесь немножечко есть такая подвисшая ситуация. Что-то вам мешает продвинуться вперед. Что-то мешает. Это для тех, у кого уже есть какие-то ограничения. И, скорее всего, они здесь материального характера. Потому что очень много Пентаклей выпало. Карта ожидания чего-то. ожидания денег, ожидания. То есть нужно что-то ждать. Хорошо. Давайте спросим, что... Ожидает вас в здоровье. Так. Что ждает водолечиков по здоровью? Давайте посмотрим. Отшельник. Диета. Вас ожидает диета. Нужно следить за своим питанием. Возможно, вы немножко там понервничали. Или что-то у вас там происходило, может быть, приболели, но нужно обратить внимание на работу желудочно-кишечного тракта и наладить ее. Хорошо, давайте вопрос зададим, не вопрос, а совет. Какой главный совет для представителей знака, светяка, водолей? Какой главный совет на этот период с 9 мая по 1 июня? Что нам порекомендуют ТРУ? Опять отшельник, потому что он у вас три раза выпал. Ну, Если он выпадает так часто, это указание на то, что вам нужно заглянуть внутрь себя, в поиск духовных ценностей, может быть, немножко отстраниться от мира, может быть, меньше зацикливаться на каких-то развлечениях, на материальных вещах и больше углубиться в изучение своего, своей какой-то духовной сути. Ну, также отшельнику не рекомендует, знаете, соединяться с кем-то, воссоединяться, побыть одному. Здесь четко идет рекомендация побыть одному. И еще здесь есть указание на короля Пентакли. Козерог, Телец или Дева. Может быть, человек старше по возрасту обратить на него внимание. Обратите внимание на этого человека. А что с ним? Ну, ему нужна, знаете, какая-то помощь, предложение, общение. Может быть, он вам что-то предложит. Еще там, если поговорить о работе, то вы можете надеяться на помощь этого человека, но по отшельнику, скорее всего, он от вас отвернется. Вот так вот. Вот такие вот дела. Ну, для женщин. То же самое. -за земной король, что-то он сам не хочет как-то особо взаимодействовать. Ну что ж, благодарю вас, смотрите, за ваши лайки, за комментарии. Спасибо, что вы со мной. Надеюсь, что вам и в дальнейшем будет интересно. Ну и до встречи в следующих периодах.